Всем привет добро пожаловать на мой канал. Сегодня вам показываю свою рассаду перцев. Я высаживала ее вот такой вот мини парничок. И она у меня уже выросла и требует уже срочной пересадки, потому что уже достаточно большая. Сажали мы эту рассаду примерно три недели назад. И буду я ее пересаживать в вот такие вот стаканчики. И буду использовать грунт универсальный для любой рассады. В эти стаканчики я уже насыпала землю половинку и сейчас аккуратно будем сюда все пересашивать аккуратно наш стаканчик и грунт подсыпаем. Вот таким образом пересадили стаканчик. И теперь стаканчики у нас будет до середины мая. Он расти и в мае уже непосредственно потом мы будем высаживать его в теплицу. Я сделаю вот такую конструкцию из коробочки. В ней одет пакетик и сюда ставлю стаканчики непосредственно уже с рассады. Потому что в стаканчиках есть дырочки и если поливать рассаду, то вода просачивается и если нет никакого поддончика снизу то соответственно все это будет течь мимо а так очень удобно коробочки с пакетом ничего у вас не протекает имеется аккуратный вид можно поставить на окно стоять Вот мы и пересадили нашу рассаду. Рассада получилась достаточно хорошая, выросла за три недели. И хочу с вами поделиться еще одним маленьким секретом. Чтобы быстрее выросла рассада, была она выше, для начала ее лучше сажать в мини-парник, а не сразу в стаканчики. Я посадила для того, чтобы вам показать стаканчики, одновременно семена и мини-парник. Смотрите, в стаканчиках она выросла очень маленькая, и очень долго вам придется ждать, когда она вырастет. Поэтому сначала лучше посадить мини парник, а потом пересадить маленькие стаканчики. Для того, чтобы стаканчики не протекали, я на них одеваю салофановый пакет. Это очень удобно, то есть ничего у вас на окно не протечет. Вот такая вот у нас получилась рассада. Если видео понравилось, обязательно ставьте лайки и подписывайтесь на мой канал, чтобы увидеть следующее видео. И всем пока!